В данный момент в непосредственной близости от, избирательного, от помещения избирательной комиссии проезжает автобус с рекламой Трофимова Александра Владимировича. Автобус 530 МТА-159, номер 7. Представители правоохранительных органов находятся в изобилии, но решать проблему не хотят и никаких действий не предприняли.